Человеку надо мало, чтобы искал и находил, чтобы имелись для начала Друг и враг Человеку мало надо, Чтоб тропинка вталгла, Чтоб шла на свете мам, Сколько нужно ей взяла. Человеку мало надо, Голубой клочок тумана, жизнь на дно и смерти, утром свежую газету с человечеством, родство, И всего одну планету, Землю, Только и всего, И межзвздную дорогу, на мечту о скоростях, Это в сущности немного, это в общем-то пустяк. Испытом